Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такое симпатичное белое платье для куклы Барби. А потом украсим его контрастной отделкой. На кукле платье смотрится вот так. Делаем начальную петлю и набираем цепочку из 35 воздушных петель. Количество петель у вас может быть другим в зависимости от толщины нити. Лучше примерять на куклу, чтобы цепочки хватало на полотно шириной от груди до колена. Итак, первый ряд. Придерживаем крайнюю петельку и набираем 2 петли подъема. Накид. Ту, которую держим, пропускаем, а в следующую вводим крючок и вытягиваем нить. Связываем вместе все три петли. Это полустолбик. Накид. Вытягиваем нить через следующую петельку. Вяжем полустолбик. Накид. Вытягиваем. Полустолбик. Такими полустолбиками вяжем до конца ряда. У меня их будет 35 штук. Когда все готово, приступаем ко второму ряду. Набираем 2 петли подъема. И теперь полустолбики будем вязать за задние стенки петель предыдущего ряда. Вот таким образом. Таких рядов из полустолбиков за задние стенки нужно связать 20 штук. Полотно связано. Примеряем его, на кукле оно должно быть в обтяжку. Теперь нужно соединить края полотна. Можете связывать или сшивать. Я буду связывать. Делать это буду соединительными петлями, петля в петлю. И так до конца ряда. У меня все готово, осталось обрезать ниточку. Эти хвостики позже спрячем в шов. Давайте примерим верх платья. Сидит оно хорошо, плотно. И шов сзади абсолютно заметен. Если вы хотите платье мини, то можно оставить и так, и не вязать пышную юбку. За счет вязания за задние стенки у нас получилась резинка. Давайте продолжать. Платье на лице, но нить закрепляем изнутри, в районе шва. Вяжем воздушную петельку. Хвостик буду сразу прятать в вязании. У нас есть западающие и выпуклые ряды. Смотрим с изнаночной стороны. В западающий ряд будем вязать 2 столбика без накида. В его правую часть. В левую часть. Выпуклый ряд вяжем один столбик без накида. В западающий два столбика без накида первый и второй. В выпуклый один столбик без накида. И так обвязываем низ платья до конца ряда. Почти все готово. Провязываю последний столбик в шов. И соединительную петлю в нашу первую воздушную петельку ряда. Мы обвязали низ столбиками без накида. Это основа для юбки. Приступаем к первому ряду. Три воздушных петли подъема и еще одна в узор. Всего 4 штуки. Одну петельку пропускаем. А в следующую вяжем столбик с одним накидом. Воздушная. Одну пропускаем. В следующую столбик с одним накидом. Воздушная. Одну пропускаем, в следующий столбик с накидом. Такую решеточку вяжем до конца ряда. Последний столбик ряда связан, после него одна воздушная. Связываем ее соединительной петлей с третьей воздушной петлей подъема. Для следующего ряда нужно сместить петли подъема. Сдвигаем на одну соединительную петлю, чтобы крючок был над первой арочкой. Это нужно, чтобы петли подъема были внутри узора. Так они будут менее заметны. Три воздушных. И столбик с накидом в эту же арочку. Две воздушных. В следующую арочку два столбика с накидом. Две воздушных. Следующую арочку тоже два столбика с накидом. И так вяжем до конца ряда. Я связала последние два столбика ряда, за ними вяжем 2 воздушных. И соединяем их с третьей воздушной петлей подъема. Это был первый ряд с прибавками, и он второй по счету. Третий ряд. Три воздушных петли подъема. Над столбиком вяжем столбик с накидом. Так мы вяжем только в начале, потому что здесь прибавку мы сделаем при завершении ряда. Дальше 2 воздушных. Над первым столбиком следующей пары вяжем 2 столбика с накидом в одну петлю основания. А над вторым столбиком вяжем один столбик. Мы сделали первую прибавку. 2 воздушных. Делаем прибавку над следующей парой столбиков. Над первым вяжем 2 столбика с накидом. Над вторым один столбик с накидом. Две воздушных. И такие прибавки делаем до конца ряда. После трех крайних столбиков ряда набираем 2 воздушных. И в ту же петлю, из которой выходят воздушные, вяжем еще один столбик прибавки. Соединяем его с третьей воздушной петлей подъема. Третий ряд готов. Четвертый ряд. Три петли подъема. И в ту же петлю основания вяжем столбик с накидом. Над столбиком один столбик. Две воздушных. Над тремя столбиками свяжем четыре. Над первым один. Над вторым два столбика. Над третьим один столбик. В этом ряду прибавки мы делаем над средним из трех столбиков. Две воздушных. И так вяжем над следующей тройкой столбиков. Один. 2 один 2 воздушных и так до конца ряда две воздушных вначале мы связали три столбика Теперь вяжем столбик с накидом над незадействованным столбиком. Вот над этим. Соединяем его с третьей воздушной петлей подъема. 2, 3, 4. Теперь свяжем последний ряд прибавок. Пятый ряд. Три воздушных. Над каждым столбиком по одному столбику. Две воздушных. Над первым столбиком из четверки вяжем один столбик с накидом. Над вторым два столбика, это прибавка. Над третьим и четвертым по одному столбику. Две воздушных. И также вяжем над следующей четверкой столбиков. 1, 2, 1, 1. Заканчиваем последний ряд с прибавками. 2 воздушных. В первый столбик вяжем 1 столбик. А в ту петлю, откуда выходят воздушный, вяжем второй столбик. Соединяем его с третьей воздушной петлей подъема. Больше прибавок делать мы не будем, теперь просто добавим длину. В дальнейшем мы будем все время вязать по 5 столбиков и 2 воздушных между ними. Мы набираем 3 воздушных в ближайшие 2 столбика по одному столбику. Две воздушных. И над пятью столбиками вяжем пять столбиков петля в петлю. Всего таких рядов по 5 столбиков нужно связать 8 штук. Итак, платье полностью готово. Можно оставить его в таком виде или украсить. Петли подъема у нас сзади, внутри одной из веточек узора, и они практически незаметны. Осталось завязать узелок и спрятать ниточки в вязании. Итак, начинаем украшать платье. Вот по этим вертикальным полосочкам я пройду нитью контрастного цвета. У меня это фиолетовый. Для этого заводим крючок вот таким образом. Снизу вверх и справа от центрального столбика. Протягиваем ниточку, закрепляем ее столбиком без накида. Вот этот хвостик мы позже спрячем в вязании. Сейчас вязать будем сверху вниз. Три воздушных петли. Заводим крючок под первую перепоночку. Вытягиваем нить и вяжем столбик без накида. Снова три воздушных. Крючок под следующую перепоночку. Вяжем столбик без накида. И такие цепочки по три воздушных вяжем в каждый промежуток. Когда первая полосочка связана, обвяжем пять столбиков по краю соединительными петлями. Раз, два, три, четыре, пять. Столбик без накида под нижнюю перепоночку следующего ряда. Разворачиваем вязание в обратную сторону. И делаем то же самое. Вяжем цепочки по 3 воздушных в каждый промежуток. И так до верха. Вяжу последние три воздушных. Над перепоночками есть вертикальный столбик. Вяжем столбик без накида справа от него. Теперь обвяжем столбиком без накида следующий вертикальный столбик. И свяжем еще один столбик без накида. Вот если в такой позиции смотреть, то он будет слева от столбика, который мы сейчас обвязали. А теперь вяжем цепочки вниз по следующему ряду. Еще раз поясню верхний переход. Вот здесь мы вяжем справа от столбика, потом вокруг следующего столбика, и если смотреть в прямой позиции, то справа от этого столбика. А дальше уже цепочки по три воздушных. Вот такой змейкой мы декорируем низ платья. Весь декор связан. Осталось украсить верх платья. Здесь я пришью вот такие стразы. Итак, все готово. Платье вяжется по очень простой схеме. Я надеюсь, что смогла подробно все объяснить